Итак, урок у нас сегодняшний будет называться «По коленкам шагом марш». Ну, что-то в этом роде. Почему коленки? Когда у нас приходит такой возраст солидный, почему-то в первую очередь начинают давать сбой колени, и они становятся проблемным местом. От этого становится постепенно утиная походка. Либо ты присел на стучек, потом встать никак не можешь, либо ты встаешь, но со скрипом. Либо ты ну, наверх по лестнице ты еще маломальски можешь с одышкой зайти, а обратно по ступенькам спрыгнуть через одну, может, точно не получится. Значит, колени действительно проблемное место. Но прежде чем перейти к упражнению на колени, я чуть решила немножко пропустить по суставной гимнастике, а перейти сразу к колени, потому что вчера у меня заболели. Вот. Я расскажу одну интересную историю. Я, когда училась в институте Норвекова в Москве, мы проходили различные тренинги. Один из тренингов назывался "Подводная лодка". Ведущий тренинга женщина прекрасная. Сначала дала нам поставила условия задачи, что мы должны сделать. Условия в следующем заключались: мы находимся в подводной лодке, которая потерпела крушение. Над нами 100 метров воды, толще воды. Спуститься к нам сюда, чтобы спасти, нет никакой реальной возможности, ни одному средству. А выходить как-то надо. Люк один. В люк может выйти только один человек. У нас сидело на занятии 35. и Все мы должны спастись. Еще поставлено было интересно такое условие, что в определенное время спастись, за определенное количество времени, вот, Ну хорошо, мы все распределились Командир нас распределил Кроме того, у командира была, был даже пистолет Который он имел право применить Для того, чтобы все спаслись Или максимальное количество людей спаслось Хорошо, все договорились, все распределились Решили, что мы будем спасаться цепочкой Все станем друг за друга держась Я оказалась пятая спереди Сначала нашей цепочки я оказалась пятая. Ну, думаю, ну, пятая я спасусь, это однозначно, потому что, ну что, тут пять человек тоже уже летим Вот. Все. На старт. Внимание, марш. И тут она выключает свет. Про свет заранее вообще не было сказано ни слова. То есть мы оказались в условиях, когда э, не, в, не, не в оговоренных условиях. В экстремальной ситуации. Все, Ор, крик, паника. Все сзади напирают, а я-то пятая. Я думаю, а свет потух, я скорее ногами по полу. Ширк, ширк, ширк, ширк, ширк. Быстро, быстро. За порог обопнулась. Как пала? Как они все по мне сзади, э, находящиеся, побежали. Я не знаю, больно коленки, больно уползаю, поджимаю. Вправо-вправо, а вправо целым штабелем стояли столы и парты, какие-то стулья, которые вынесли из этой аудитории. Куда-то забилась там по стул. Крик, виск, темнота. Но это быстро, секунды какие-то все были. Вот сейчас у меня коленки заныли. Я рассказываю, и они заболели. Мои хорошие коленочки. Ну вот быстро спасись там допустим надо было за 7 секунд а мы спаслись за 5 секунд или за 7 за 9 то есть 2 секунды но я тут раз я выпала значит я спаслась. вот пока все прокричались проорались ребята те кто были сзади вернулись спаслись вылетели на улицу вернулись меня Кое-как достались под этих стульев Я там в истерике, бьюсь Головой о пол Но все равно они, ну в общем достали Люба как, Либо что, Люба что Ой, ребята жива, я говорю нормально, все На ноги встать не могу, они у меня под руки, под руки И я вдоль стенки, держась за стенку, Ой, сама-сама пошла и зашла Завернула первую попавшуюся дверь Это оказался туалет И вот я осталась одна наедине Сама с собой Прижалась спиной к этой холодной кафельной стенке и сползая по стене, как зарыдала. Это произошло со мной вообще непроизвольно. Зарыдала на взрыт, Зарыдала на всхлип. Зарыдала в голос. Боже мой, почему я такая несчастная? Такая бездолговая, ну ничего, боженьки, в жизни у меня не получается. Головой об стенку, ты тыдыщ. тыдыщ ну, в общем, на раз... Досыта. Да никто меня там не заходил. Это была такая ситуация, что действительно можно было наораться, и никто на тебя не посмотрит, и не, не комплексовать по этому поводу. Я наоралась. Встаю, такая, подхожу к зеркалу, гляжу на себя мамочки мои, косметика, парфюмерия, ручьями, разводами. Все смыло это и какая-то успокоенная, просветленная. Вообще какая, в прострации, даже в нерване можно сказать. Иду обратно в обратную аудиторию. Захожу, ну кто-то сидит, кто-то еще на улице. Села на свое место, тишина какая-то, ну кто-то разговаривает. Ну в общем не знаю, я не помню, что было после этого. Я помню, что она сказала, наш говоритель А теперь говорит, пожалуйста, возьмите тетрадку, возьмите ручку и напишите письмо Деду Морозу свое самое заветное, самое скрываемое, самое невероятное желание, которое, которое только может вам прийти в голову. И я это желание так вскинула голову, что же я хочу, и написала. Ну самое невероятное, что я хотела, я написала это желание. И вы себе представить не можете, какое произошло после этого чуда через несколько лет, то есть два года назад, это желание у меня сбылось. И это же сбывшееся желание столько мне счастья принесла, что ни сказки сказать, ни словами описать. А теперь мы с вами перейдем непосредственно к коленям. Итак, мы с вами сейчас будем записывать колени. Поскольку я про колени вам все рассказала, сейчас маленькая теория. Коленями будем делать движение не танцевальное. А просто сейчас увидите какие. Важно коленки высоко не поднимать, ноги и не танцевать. По ходу действия я немножечко погромче постараюсь вам делать, делать замечания. И сегодня... Да. ну что мои хорошие насчет сантиметра приготовили не приготовили ну хорошо тогда возьмем рулетку возьмем рулетку и сейчас мы с ней будем работать ага. наша задача измерить длину ноги одинаково то есть вот я с этой стороны длину ноги постараюсь измерить, чтобы она не сгибалась. Ну, до, до начала жировых отложений. Так, у меня вышло 89 ровно. И с этой стороны точно так же до начала жировых отложений. Вот здесь у меня жировые отложения. И здесь у меня вышло 86 вы чувствуете три сантиметра разницы ну хорошо если у вас нету рулетки под рукой то же самое можно сделать сантиметром главное ну, хоть с этой стороны хоть так хоть там любыми способами главное чтобы одинаково главное чтобы мы шли с вами в одинаковых местах вот например я вижу так до коленочки выпрямилась сюда до жировых отложений но ну, вот у меня сгибается нога чего вышло? 81 ложность у нас а там эти, наверное не сантиметр что-нибудь какие-нибудь так и здесь тоже так где сгибается до сюда да? а здесь 80 суть в том что у нас ноги по длине разные и если ноги разные, то человек, когда в процессе ходьбы своей, ну как дерево растет, сюда повернет к солнышку, сюда, сюда, ствол постоянно будет меняться. И у нас в позвоночнике какие-то миллиметры все равно меняются. И отсюда одно плечо выше вот делается, да? или походка какая-то, или внутренняя болезнь. Это все идет от позвоночника. Нам нужно знать, что какая длина короче, какая-то... Какая нога короче, а какая длиннее. Это важно. Это нам пригодится на следующий раз. Ну давайте уж днем померяем Италию. Раз вы все про нее тут переживали, что вышло-то? 89. Надо записать, чтобы не забыть. 89 это крутая цифра. Это уже не 92. У меня, когда я пошла диспансеризацию проходить в этом году. Ой, ну ела! Ела и пила, пила и ела. Вышло у меня 92 сантиметра. Эта цифра она меня подняла из глубокой канавы, всколыхнула, взбодрила и сказала: иди, занимайся восточным танцем. Я два раза позанималась и был эффект. Но сейчас уже забросила. Только с вами дальше смогу заниматься. Итак, у нас осталось несколько минут нашей чудной долины. Я не получала с этого института упражнения, и преподаватель подошел сзади, Арика, дал мне печи так, туда, назад, почему ты тебя не ты плечи не держишь, грудь колесом делаешь, и животик самый уходит. Да, грудь, счастливый. стало гораздо легче ходить. Выключаем. Выключаем. Все. Вот это у нас было занятие, которое называлось Шагом по коленкам. И бегом по коленкам. До свидания. Я люблю вас. Всех. До гроба. Хочу сказать большое спасибо тем, кто меня смотрит, кто остается со мной и предан мне. Вы меня очень сильно, девчонки, вдохновляете. Особый, особенный привет хочу передать Нине из Каменска. Нина, привет. Твоя, твои, твои комментарии мне очень дороги, особенно дороги. Хочу сказать большой привет Лене из Камгора. Лена, тебе привет от меня. Я жду твоих комментариев, я жду твоих... Э, если кому-то что-то, ребята, возникают какие-то вопросы про меня, про то, что я делаю, можете писать и задавать, я всем постараюсь ответить. А если вопрос какой-то там интимный, пишите мне в личку. Лучше, конечно, зарегистрироваться на YouTube. И там ролик идет более эффективно. А так вы работаете на сайт Одноклассники, а если на YouTube продвигается мой ролик, капливает себе этих просмотров, подписчиков и комментариев, то это для меня очень важно. Я попозже скажу, что в этом заключается и для чего мне это надо. Пока. Хочу показать, какой у нас морозяка. Вот это подоконник. На подоконнике с этой стороны снег, мороз. Реально лежит снег. Я пледом заткнула, а он примерз. Смотрите сейчас. Какой у нас около